Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 4 мая и напомню, что у нас эта пятница является первой месяцем, соответственно сегодня выходят данные по количеству созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, данные США, показатели известны как non-farm payrolls. Данные выйдут сегодня в 15.30, соответственно в это время нужно приготовиться к достаточно высокой волатильности, ну а мой коллега Фред Дрик Даниэль прокомментирует онлайн те данные, которые будут опубликованы, трансляция будет идти также на нашем YouTube-канале. Ну а пока новости не вышли, давайте посмотрим, что у нас происходит на конец текущей торговой недели. И начинаем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Предпосылки для снижения – это область 1.1841, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.210. также обращу на ваше внимание что вчера мы не смогли переписать минимум и фактически закрылись на высшее открытие поэтому сегодня а, уже по факту выхода данных я думаю что продолжительность движений на следующей неделе будет более а, понятно и сформирована а пара британский фунт американский доллар на текущем тенденции нисходящая сохраняется цели для снижения это область 1.3450. А ближайший разворотный уровень, после преодоления которого уже можем увидеть коррекцию восходящую, это преодоление максимум вчерашней торговой сессии на отметке 1.3630. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое движение в боковике, общий тренд. Сохраняется восходящий, поэтому и пока покупки остаются а, в приоритете. Цели роста это уход выше максимумов, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.29.08 и движение далее по направлению 1.306. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях того боковика, который у нас формируется уже вторую неделю, на отметке 1.2801. А пара американский доллар японская иена вчера скорректировалась к среднесрочному уровню поддержки в отметке на область 108.91. Uh, и на текущий момент пока тенденция общая восходящая сохраняется. В том случае, если пара американский доллар и японская иена сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, и также они у нас были сформированы 27 апреля, то в этом случае можем ожидать нисходящее движение в область 106.97. Ну а пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. цели роста – это уход выше максимум, которые были зафиксированы 2 мая, и движение далее по направлению 110.38. Пара в Австралийский доллар, американский доллар сегодня с утра смогла закрепиться выше максимумов, которые были сформированы вчера на отметке 75.43, что в рамках часового таймфрейма переводит нас в фазу начала восходящего движения. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 74.72. Если Австралия сможет пробить данную область поддержки, то в этом случае мы можем ожидать более Продолжительную коррекцию в область 74.18. А пара еврофунт. на текущий момент также тенденция восходящая сохраняется. Цели для роста это область 88.73, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 2 мая на уровне 87.82. А золото точно такая же картина, как и по австралийскому доллару. Вчера во второй половине торговой сессии смогли закрепиться выше максимума 2 мая, что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент переводит в фазу роста. И а, данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 1301 доллар за труску унцию. Это минимум, который был сформирован 1 мая. Цели роста – это область 1328 и среднесрочная цель 1360. А, по нефтемарке Brent а, также общее направление восходящее сохраняется. Цели роста – это область 7648, а ближайший разворотный уровень находится в области 7318. Это минимальное значение, которое мы видим. 20 апреля, 25 апреля, 2 и 3 мая. В том случае, если нефть марки Brent сможет преодолеть данный уровень поддержки, то мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения в область 7052. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется, цели роста – это область 12945, а ближайший разворотный уровень на текущем момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 30 апреля на уровне 12546. Ну и биткоин. А, По биткоину общее направление также восходящее сохраняется. Вчера мы еще раз подходили к отметке 9700 долларов за один биткоин, сегодня торговались уже на пару пунктов выше. Соответственно тенденция восходящая сохраняется, цели роста